Привет, YouTube! Когда вы слышите слово «тревога», о чем вы думаете? Приступы паники? Гипервентиляция? Ну, в некоторых случаях это так. А что, если я скажу вам, что есть привычки, и я имею в виду привычки, а не случайные разовые действия, которые кажутся нормальными и обычными, но на самом деле могут быть признаками тревоги? Конечно, тревожность не одинакова для всех, но некоторые симптомы и привычки все же всегда присутствуют так или иначе. Давайте посмотрим. Первое. Не могу заснуть. Мой мозг не хочет замолкать. Помните тот случай, когда официант сказал «приятного аппетита», а ты сказали «спасибо» и вам того же. А потом подумали про себя, а вдруг он думает, что я тупая. Прошел уже год с тех пор, как это случилось, но это все еще не дает тебе спать по ночам. Хорошо, дышите. Вы справитесь с этим. Вам трудно засыпать-заснуть и оставаться в таком состоянии? Вам кажется, что ваши мысли работают бесконечно, независимо от того, насколько все спокойно. Это может быть признаком тревоги, особенно если это происходит постоянно. Профессионалы рекомендуют спать от 7 до 9 часов хорошего сна за ночь, это может быть проблемой. Номер 2. Грызть ногти, возиться или грызть кончики волос, или постоянное ковыряние в любом листе бумаги, который, или постоянно ковыряться в любом листе бумаги, который попадается под руку. Все это может показаться безобидным, но все они повторяются, самостимулирующие действия, выполняемые бессознательно для снятия стресса. Любой из нас может делать что-то подобное в особо напряженные моменты, но это может быть признаком начинающейся тревоги если вы обнаружите, что это происходит практически постоянно. Ногтевые бутоны почти исчезли или кончики пальцев болят от частого обгрызания ногтей. Может быть, уделите несколько минут самоанализу и посмотреть, не ловите ли вы себя за тем, что грызете ногти в не очень серьезной ситуации. Возможно, у вас есть привычка, и она может быть вызвана беспокойством. Номер три. Создание слишком много списков дел. Слишком много всего – это плохо. Конечно, быть организованным – это здорово. Списки могут помочь вам сосредоточиться и сделать все дела. Но вы знали, что это случится, когда вся ваша жизнь состоит из одних списков и списки списков, или вы чувствуете беспокойство, тревогу и ворчливым, если вы не можете составить список для всего, это тот случай, когда слишком много вероятно наступило. Привычка превратилась из хорошей вещи в то, что мешает вам жить, а это тоже то, что делает тревога. Номер 4. Вы заперли дверь? Лучше проверьте в двадцатый раз. Аналогично предыдущему списку, делая двойную, тройную, четверную проверку и структурированный день, может быть признаком тревожности. Это способ для людей с тревожности почувствовать себя более контролируемыми. Впрочем, как и раньше, слишком много всего. Тщательная проверка и осмотр – отлично. Навязчивая проверка, которая прерывает весь ваш день, и вы не можете жить, очень не очень, совсем не очень. Еще хуже то, что независимо от того. Насколько человек осторожен, никто не может быть на 100% все время. Поэтому, когда что-то проскакивает, несмотря на все проверки, последствия могут быть более разрушительным, чем должно быть, поскольку тревожные люди хватаются за свою тщательность как средство контроля над своей жизнью. Номер 5. Избегание зрительного контакта. Глаза – это окна в душу, говорят они. Но что, если вы чувствуете, что ваша душа давно не приводилась в порядок и в ней царит неловкий беспорядок? О, подождите! Нет, возможно, вы подумали о наших домах. Но ну, в общем-то, это одно и то же, не так ли? Тревожный человек чувствует себя в некоторой степени незащищенным все время, просто находясь снаружи и все, и позволить кому-то заглянуть внутрь в глаза, только усиливает это чувство, что его оценивают, взвешивают и измеряют. Так куда же смотрят глаза? Они ищут выход. Если вы обнаружили, что постоянно планируете стратегию выхода из ситуации достаточно постоянно и у вас нет серьезной, осязаемой причины для этого, это может быть признаком тревоги. Номер шесть: вы извиняетесь как рефлекс. Настоящее извинение может принимать различные формы и извинение не всегда является извинением в прямом смысле этого слова. В некоторых культурах быстрое «извините, извините» — это не столько принятие, не столько признание вины и проявление раскаяния, это скорее социальная вежливость и манеры. В данном случае мы имеем в виду, что вы действительно извиняетесь, полностью принимаете на себя вину, чувствуете раскаяние и клятвенно обещаете исправиться. Подотчетность — это хорошая, зрелая вещь, и это положительная черта. Извинения в этом ключе также подразумевают смирение и довольно эмоциональные, поэтому они случаются нечасто и они значимы. Люди с тревожностью уже имеют базовый уровень чувства вины за вещах, которые они не могут контролировать, поэтому извинения только усугубляют чувство вины и усугубляют то, что они принимают все близко к сердцу. Они могут чувствовать себя неполноценными, поэтому они извиняются перед перед другими за то, что они такие, что в свою очередь усугубляют чувство вины. Это похоже на бесконечный цикл, Затем номер семь – полагаться на неодушевленные предметы в качестве защитного одеяла. У вас есть одеяло Линуса? Помните комикс-мультфильм «Чарли Браун» и его приятеля Лайнуса? Одеяло Лайнуса? Да, у Лайнуса, вероятно. Немного беспокойства? Нет пледа? Хорошо. Любые другие неодушевленные – предметы не первой необходимости, которые вы должны иметь с собой. Когда вы покидаете свой дом, плюс вы чувствуете себя неловко без них – это ваше одеяло. Это может быть даже жевательная резинка или наушники. Если вы чувствуете приближение, что это предзнаменование неудачи дня без этого предмета, это может быть тревога. Нашептывает вам эти тревоги. «Эй, вы досмотрели видео до конца!» Вперед! Мы повторяем, что каждый из этих пунктов говорит о привычке, а не о разовой. И даже в этом случае, как сказано в отказе от ответственности, не верьте только нам на слово. Если вы обеспокоены, обратитесь-обратитесь к профессионалу или к тому, кто может вас к нему направить. Мы надеемся, что некоторые из этих информационных кусочков помогли вам лучше понять себя или других людей. Узнали ли вы кого-нибудь из них? Не стесняйтесь ставить лайк, делиться или комментировать, если информация поможет вам расслабиться. Оставайтесь с нами до следующего видео. Спасибо за просмотр!